What's up, геймеры, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии. Сегодня мы с вами пофилософствуем и обсудим такую тему, как русский гейминг. И также поговорим об игре Atomic Heart, которая, на мой взгляд, подняла русский гейминг, наконец-таки, с колен. А перед началом я буду очень рад, если вы нажмете на красную кнопку и подпишитесь на мой канал. А также у меня есть ТикТок, в котором ежедневно выходят новости в большом количестве. Ну и к тому же есть Telegram, в котором в котором каждый месяц проходит конкурс на игры. Поэтому обязательно посещайте и мои остальные соцсети. В этот раз я решил начать немного издалека. И давайте вспомним на навскидку, не гугля, известные проекты из русской игровой индустрии. На ум приходят многие проекты, которые были созданы на Украине. Лично мне приходит сначала Ветро, потом Сталкер, потом еще несколько проектов. Но сейчас мы будем рассматривать исключительно сферу отечественного гейминга. Потому что в данный момент украинские Студии вряд ли относят себя к миру русского гейминга. Как вы все знаете, после всех известных событий, а именно вооруженными действиями между Украиной и Россией, на последнюю наложили санкции, в том числе и в игровой индустрии. Людям стало как минимум сложнее покупать игры в стиме, потому что это сделать просто невозможно с российских карт, а как максимум пришлось использовать кучу обходных путей, покупать карты оплаты, покупать различные подписки на различных сервисах типа GGSale, там и различных других. В общем, пришлось совершать чуть больше шагов. Но от игр все равно Россия не освободилась. Люди как играли, так и играют до сих пор. Просто нужно немножко больше заморочиться, чтобы купить любимую игру. Ну и кроме того, с приходом санкций многие игровые компании, а точнее практически все зарубежные компании полностью покинули территорию Российской Федерации. Мы сейчас не будем обсуждать политику в боевые действия, которые проходят. Я скажу сразу, что я категор против и не поддерживаю, но так как я не живу ни в России, ни в Украине, я буду просто сторонним наблюдателем, который просто оценит сферу игровой индустрии, что с ней стало сейчас и какие это вообще последствия принесло для страны. Естественно, санкции приносят всегда только минусы, какими бы позитивными они не казались, но в том числе некоторые плюсы они все же оказывают. И сейчас мы о них поговорим. Сложилась ситуация, что в России просто ушли все мировые компании, такие как Microsoft, Nvidia и вообще все игровые студии, которые когда-либо базировались в России, в том числе, конечно же, и в Москве, Вряд ли в других городах они, конечно, существовали. И получилось так, что освободилась огромная ниша. Огромная ниша русского гейминга, если его можно так назвать. То есть, раньше геймер из России покупал игру в стиме, играл, а сейчас ему сделать это гораздо сложнее. Либо давайте представим, что просто ему запретили покупать игры в стиме и ему просто не во что играть. И таким образом открывается огромная ниша, в которую, конечно же, кто-то должен прийти и кто-то должен заполнить это пустое пространство. И до этого года каких-нибудь супер известных э, проектов из России, ну разве что, кроме какого-нибудь стендов, я вообще не слышал, ну или Warface, но это далеко не AAA продукт, которым можно вот гордиться и говорить, что он превзошел там все мировые или, может быть, даже ну, наши обычные геймерские ожидания. Как только анонсировали такую игру, как Atomic Heart, я лично относился к ней максимально скептично, потому что, ну, в принципе, она выглядела, честно говоря, слишком хорошо, чтобы быть игрой от России российских разработчиков, хотя они, ну, живут на Кипре, если я не ошибаюсь, и вообще студия находится далеко за пределами Российской Федерации. Но давайте для удобства будем называть ее российской студией. Нам показывали несколько трейлеров, показывали различные геймплейные моменты, и, честно говоря, я не верил в эту игру, я думаю, что будет, ну, какой-то очередной шлак, потому что мало кто вообще верил в российский геймдев, так скажем, да, в русскую игровую индустрию, и что она может выдавать. Действительно, качество продукты, которые могут конкурировать на мировом уровне. Тем более манчиш замахнулись на большой ААА проект. Плюсом к этому это был их первый такой грандиозный продукт и вообще мало кто ожидал что-то от этой игры. Но время шло и нас кормили все больше и больше геймплейными трейлерами и наконец дропнули Atomic карт И просто все были в шоке. Как игроки, так и журналисты, так и в целом вообще игровое комьюнити полностью погрузилось в недельный хайп по Atomic Heart. любую социальную сеть заходите и там только эдиты по Atomic Heart. В ютубе исключительно обзоры Atomic Heart, мнение об Atomic Heart. И несмотря на хейт, который, я считаю, игра получила максимально незаслуженно в начале от жителей Украины, потому что это российская игра и, как многие говорили, она будет спонсировать боевые действия, которые происходят, игра в целом попала вообще во всевозможные топы и стала действительно легендарным проектом если можно, конечно, это так назвать Конечно, я не берусь судить я вообще не какой-то супер, там, политик Или экономист, но вряд ли Игра продается такими невероятными Масштабами, чтобы пускать эти деньги На боевые действия, ведь есть Гораздо прибыльнее ресурс Например, та же Россия ежедневно Получает около миллиарда рублей За транспортировку газа которая например, транспортирует в Германию И вряд ли Манфиш может похвастаться Доходами в миллиард Рублей в день. Ну да ладно Немного отошли от темы и как помните, когда выходила Atomic Heart оказалось, что она не будет доступна в России. А все почему? Потому что в России просто не было своих площадок, своих лаунчеров типа того же Steam, Epic Games и так далее. Но решалось это все достаточно банально. Людям нужно было бы поменять просто свой регион или на Xbox, или купить аккаунт для PlayStation или сменить регион в Steam. И тогда все было доступно. И сложилась такая ситуация, что и Игра российская, там русская игра и так далее, а жители России не могут в нее поиграть, потому что нет своего лаунчера. И это был первый звоночек, и тогда появилась такая платформа, как VK Play. Конечно, это полностью максимальное, так скажем, импортозамещение, в кавычках, которое полностью слезало дизайн стима. Начиная от оформления, заканчивая вкладками и остальными моментами. Но, тем не менее, российская платформа лаунчера начала активно развиваться и активно конечно не без багов, ведь платформа, считай, запустилась на коленке и оказалось, что в Play выкупила эксклюзивность Atomic Heart, у кого-то запускалась игра с багами, у многих игра полностью пропадала, пропадали сохранения, у кого-то игра не запускалась, в общем все было максимально в неработающем виде. Выдвигались теории, что просто платформа не готова к такому огромному количеству пользователей, а многие говорили, что техническая поддержка просто не справляется с таким количеством багов которые вот свалились на платформу сделаны плюс-минус на коленке но в данный момент ВК-плей все же работает и баги эти максимально устранены. Насколько я знаю и слежу за новостями по этой теме. Так вот, вышел Atomic Heart, наделал много шуму и оказалось то, что Ru Gaming тоже может конкурировать в мировой игровой индустрии. Естественно, игру максимально захейтили, потому что она, во-первых, от России, во-вторых, там, как многие говорили, пропагандируется идея СССР. Но если бы эти критики хотя бы запустили бы игру, то они бы поняли то, что там максимальная клюква и СССР там представлен не в лучшем виде, а наоборот показывается как система, которая не работает и приводит к таким печальным последствиям. И несмотря на хейт, который игра пережила после прямо выхода Хогвартс Легаси, все равно несмотря на вот эти вот отмены, запреты и различные нелестные отзывы игровых журналистов именно на Западе, игра все равно оказалась в топах и, как я считаю, принесла просто огромные деньги компании Manfish. Потому что буквально через несколько недель глава компании Manfish заявил, что студия будет работать над продолжением Atomic Heart, ведь такая игра сто процентов требует продолжения, потому что деньги есть и, конечно, хочется заработать еще больше. Также к Atomic Heart добавляли еще DLC, которые все еще разрабатываются. В общем, игра будет максимально поддерживаться и из нее будут выжимать деньги, насколько это возможно. Игровые студии посмотрели на успех Манфиш, которые, кстати, были даже в России до этого, но активно не занимались разработкой каких-то крупных проектов и решили, раз ниша свободна и раз геймер из СНГ готов покупать отечественные проекты, они могут быть не кринжовыми, почему бы и нам не влиться в эту игровую индустрию. И буквально перед запуском или даже чуть после Atomic Card анонсировали такой российский проект как Смута. Об этом проекте мало что известно, я в принципе, делал об этом видео с информацией, которую можно найти. Единственное, известно, что жанр это будет RPG, и игра будет полностью по историческим мотивам Руси. Ну и главное, что на проект выделили 260 миллионов рублей. А это я скажу вам, не маленькая сумма. Можно было бы наверное два Atomic карта сразу создать. Если пристально следить за ситуацией, оказывается, что после Atomic карта появилось очень много проектов, которые ранее разрабатывались, ранее были в альфа-тесте и сейчас они потихоньку подбираются к выходу. Например, я намекаю на проект The Day Before, о котором тоже было мало что известно и выглядел он реально шикарно и оказывается, что он выйдет уже в этом году либо в ближайшем будущем, как заявляют нам сами разработчики. Кроме того, появилась еще куча различных инди-проектов и появился такой аналог Сталкера, как Пионер, о котором говорили достаточно давно, но это был такой же долгострой, как и Сталкер. И вот совсем недавно разработчики заявили, что то они в целом готовы к выпуску этой игры. Игра находится на более-менее завершающей стадии. Нам даже показали гейплейный трейлер, который, ну не сказать, что выглядит на каком-то мировом уровне, но в целом это очень неплохо. Если кто не знает, то Пионер – это игра по мотивам сталкера, можно сказать, в постапокалиптичном сеттинге, которая тоже нам рассказывает о технологической катастрофе времен Советского Союза. Конечно, куда же без Советского Союза. Такое чувство, что отечественные разработчики решили максимально заездить тему Советского Союза, насколько это возможно. Вдобавок появился проект российского художника, который реализовал его на Unreal Engine 5. Это хоррор в стиле Outlast, действие которого происходит в плацкартном вагоне. Тоже выглядит действительно интересно, и графика там, я скажу вам, просто тоже фантастическая. Затем появилось еще много разных проектов, которые либо разрабатываются, либо уже вышли. И как-то игровая индустрия СНГ стала максимально просыпаться. И лично я напрямую считаю, что это связано с успехом Atomic Heart. Ведь раньше при словосочетании русская игра или российская игра или игра из СНГ, ну за исключением таких культовых проектов, как Stalker, Metro или может быть Escape from Tarkov, люди смотрели очень странно, с чувством ну такого вот легкого недоверия и чуть-чуть кринжа. Но сейчас ситуация изменилась. И я уверен, что в скором будущем появится еще много интересных проектов от российских студий и студий из СНГ. Потребуется очень много времени, чтобы заменить всеми полюбившиеся Steam, всеми известные и любимые тайтвы, которые сделаны на Западе в основном. Но все-таки с подвижкой к этому есть и разработчики стараются. И я в принципе готов даже их за это похвалить. Почему бы и нет? Ведь наконец-то у многих проснулась мысль, что можно делать что-то свое и тоже зарабатывать с этого деньги. К тому же, так как многие инвесторы вряд ли будут сейчас инвестировать в какие-то зарубежные проекты, они решают активно поддержать о отечественной разработки. Таким образом, одна игра, в которую никто не верил и которые все считали несуществующим проектом, скалом и, к сожалению, так считал даже я, максимально извиняюсь перед студией Manfish, ствинула вообще в целом парадигму и направление русского гейминга или гейминга из СНГ. Ведь не только в России есть игровые студии. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и согласны ли вы с моими мыслями, с моей точки зрения. А если вдруг до этого времени вы до сих пор не подписались я настоятельно вас попрошу или порекомендую подписаться на мой канал и сделать эту красную кнопочку серой. а также у меня есть тик ток которым выходит новости на ежедневной основе и telegram в котором проходит конкурс на игры спасибо что провели это время со мной Я надеюсь что вам понравилось это видео еще раз благодарю и буду ждать вас в новых своих видео пока